Всем доброго времени суток. Я Надежда Новосельская, психолог-коуч, наставник, психотерапевт. Сейчас вещаю конкретно для своих коллег, психологов, коучей, людей, которые помогают другим людям. Если вы специалист своей области, вы можете помогать там по части здоровья, по части отношений в семейных, в личных отношениях к друг к другу, в семье, между мужчиной и женщиной, между мамой и детьми, если вы специалист по питанию, если вы специалист в бьюти-индустрии, если вы специалист какой-то области, где помогаете людям, то хочу вам сейчас сказать такие вещи. Смотрите, время, которое сейчас наступило, это время кризиса, время войны, пора с этим завязывать завязывать с, с залипанием на проблемах, которые сейчас происходят. Всегда во всем мире происходили кризисы. И вы тоже знаете, что кризис для людей является... Для одних это новые возможности, а другие еще больше со своими тараканами, которые у нас у всех есть, попадают в глубокую яму, в глубокую зависимость, и там мы остаемся. И для меня, человека, который побывала уже в разных страшных ситуациях в своей жизни, и потери, и утраты, и болезни, и войны, и чего только не было в моей жизни. Для меня эта война в моей родной Украине является тоже стрессом и очень болезненной темой. И я тоже работаю над собой. И я тоже работаю над тем, как, например, вот вчера работала со своим коллегой-психологом, как убрать боль, которую я получила от э, второго пришествия гостей в мой дом, где его обгадили, где его э, изнасиловали. Я не могла понять, как это, почему это. Я другим рассказываю, а у самой снова по-новому. Э, вот тут такая вот дыра душевная. И вчера я выяснила для себя, что это было, э, ну, как... Как изнасилование что ли моей энергии, мои мечты, моего вклада в каждую клеточку этого дома, в каждый сантиметр я вкладывалась, начиная от начиная от фундамента и заканчивая крышей, внутренней и так далее. Сын ушел из жизни, и я сама входила в дом, а начинали мы строить его вместе, он не помогал. То есть для меня Такая же боль, как и для многих из вас, является тоже болью. Сейчас я жду, чтобы приехали саперы и посмотрели на, на предмет разминирования, потому что там были атрибуты ООНовские, военные, я человек военный в И, конечно же, там могли оставить подарки, как вы понимаете, подарки в кавычках. Но сейчас я не об этом. Я сейчас о том что если вы психолог, коуч, специалист, который помогает другим людям, то вот прямо сейчас э, услышите, найдите свои какие-то, ну, то, что вас волнует. Если вы специалист какой-то сфере и помогаете людям, и у вас есть только желание работать, у вас нет конкретного, четкого понимания, что нужно делать в интернете, чтобы зарабатывать деньги. Вы только ждете мотивации, вы только ждете, что оно само придет. Может быть, это вас касается. То сразу скажу нет, не придет само. Везде нужно укладываться и трудиться. Если у вас есть, вы прошли какой-то курс по продажам, и научились только продавать. Но у вас нет системы, не будет работать ваша, ваш бизнес, ваша деятельность. Если вы помогаете и, и мамам, и, и папам, и мужчинам, и женщинам, и всем помогаете, вы считаете, что у вас продукт для всех, то это тоже неправильно. Вы распыляете свою энергию. Вам обязательно нужно выделить свою целевую аудиторию. Например, вы работаете... там Не знаю, вы художник, например. Художник, который, или который пишете какие-то классные картины. У вас душа лежит к этим картинам, у вас это получается. Но на вашей страничке никто не покупает. лайка геройка, классно. То есть здесь тоже самая система. Упаковка странички. Кто я? Для кого я? И умение продавать. А умение продавать — это выходить в эфиры. Это... Тренировать голос, тренировать жесты, тренировать, чтобы люди вас видели и люди, с вами, и люди вас живого, живую видели. Если у вас есть м, страх э, выступать на публику, если у вас есть страх, зовите себе в соцсетях. Это, это надо тренировать. Но даже если вы совсем-совсем, вот вас там, ну просто-просто пока вам никак, ну никак не идет Значит, есть другие способы. Есть способ, когда вы приглашаете к себе через рекламу, а я покажу это на консультации, приходите, вы приглашаете к себе через рекламу и непосредственно продаете лично свою консультацию, свою программу, что у вас там есть. Если вы научились делать спам-рассылку, например, или научились делать таргетинговую рекламу, есть очень много людей, которые проходят разные курсы, что чему-то обучаются. И если у вас есть навык делать тоже спам-рассылку, тоже любую другую рекламу, но у вас нет умения продавать, у вас нет понимания, кто ваша целевая аудитория, здесь тоже не получится, потому что нет системы. Если вас нужно постоянно мотивировать, вы ожидаете, что вас должны толкать, если такие тренинги, где мотивируют, рассказывают, э, мотивируют за советскую власть, как говорится. И нету конкретных шагов, что нужно делать, то вы заканчиваете такой курс, заканчивая, вы тоже не имеете системы. Согласны? Я за 10 лет, с половиной, уже почти 11, работая в онлайн-образовании, знаю, как создать систему. И вот эту систему я показываю любому из вас, приходите на бесплатную консультацию, я покажу вам, что нужно делать, чтобы эта система работала всегда. Если вы уже создали программу, у вас до этого не было программы, потому что у меня, например, в моей программе есть люди, которые создали программу, но дальше не двигаются. Ну такое тоже есть, создали программу, либо магнит, но тоже дальше не двигаются. Почему? Во-первых, у них хватает и так денег. Зачем рисковать и делать рекламу? А рекламу нужно обязательно делать. Вы можете в одной рекламе за 3000 рублей получить 10 клиентов, а можете не получить ни одного или 1-2. И это тоже надо учиться или нанимать специалиста, чтобы вам помогали с этим разбираться. Если вы создали программу, у вас есть четкая программа, в которой есть расписано решение проблем ваших клиентов. Вы даете четкий пошаговый алгоритм, как привести человека к результату. Но вы дальше не двигаетесь, только выступаете на, на эфирах, вам нравится это. И вы дальше не продвигаете, количество людей не приходит к вам больше, вы Боитесь или, или экономите, вы стесняетесь, вы жадничаете на инвестицию в новый трафик. Поэтому это все важно понимать, и знать и делать. И если вы хотите зарабатывать достойные деньги даже в кризис, в военное время, запомните еще раз и еще раз. Люди хотели кушать и будут хотеть кушать. Люди хотели быть стройными и будут хотеть быть стройными. Люди хотели быть красивыми, делать себе маникюры, перманентные макияжи, там всякие татушки, и они будут их хотеть делать. Вы запомните еще раз такую штуку. Мир, который сейчас создал нам э, этот кризис, мы сами к нему пришли. Своим мышлением, своей ленью, своей безответственностью. Это уже вопрос другой. Я это отдельно разбираю в других своих эфирах, вы читаете и смотрите, и слушаете. Но любой кризис, любая война рано или поздно заканчивается. И те, кто остались живы, вам ведь нужно кушать, путешествовать, детей своих кормить, правильно? Соответственно, включайте мозги, сосредотачивайтесь на том, что вы можете дать миру, и начинайте работать или продолжайте работать. Поэтому самое главное ⁇ это система. Моя программа ⁇ коучинг для звездных коучей ⁇ потому так и называется. Мы зажигаем звезду внутри себя, да, убираем эту боль, это распаковка личности называется. Учимся выстраивать отношения с родными, близкими, с мужьями, учимся продавать, создаем правильную грамотно свою страничку, выстраиваем систему, программа и ваша программа. Должна быть четко обозначена, кому вы продаете, что, какие вопросы вы решаете. Описать и очень важно узнать боль целевой аудитории. И тогда, когда вы все это выставите в систему, тогда у вас будет четкая, четкая программа, и вы будете вести в одну точку. А когда вы ведете в одну точку, знаете, как берете вот линзу и настраиваете ее под солнце, на бумагу или на дерево. Что с бумагой произойдет? Загорится. Что с деревом? Тоже начнет гореть, да? Или другой какой-то настроите фокус. Фокус плавит реальность. Поэтому, когда у вас есть четкая система, есть понимание, кто вы, для кого вы, какие проблемы вы решаете, и вы не просто рисуетесь вы выпендриваетесь в своих э, в соцсетях, в сторисах, умеете правильно вести в свои.. Э, там, инстаграмы. Э, это все хорошо. Только нет системы, в которой у вас постоянно идет новый трафик, новое привлечение, новые-новые люди. Если вы видите, что приходят пустые люди, которые не хотят, не покупают, значит, это не ваша целевая аудитория. Значит, нужно настраивать, фокус настраивать на вашу целевую аудиторию, чтобы приходили к вам ваши люди. А это расчет, расклад, и обязательно инвестиция в новый трафик если вы боитесь делать новый трафик вы сутками сидите в интернете ведете какие-то марафоны эфиры но на выходе вы имеете очень маленький выхлоп как говорится целевой аудитории и продаж значит что-то вы делаете не так поэтому в этой системе которую даю я есть еще раз повторю кто я не не пишите, например, там, я и жнец, и кузнец, там, на дуде, и грец, да? А, а вы четкие конкретные спецсредства в конкретном направлении. Если вы женский трансформационный коуч, то для какой аудитории? То какую проблему основную вы решаете? Если вы там, знаете, у вас куча дипломов, вы прошли, очень много там сертификаций у вас полно, и вы пытаетесь туда впихнуть, люди не понимают, зачем они пришли на вашу страничку. Поэтому четко определение себя, кто вы как специалист. Дальше. Для какой целевой аудитории? Здесь важно понимать их боли и проблемы. Люди не понимают. Пишут кичим языком, пишут научным языком. Люди этого не понимают. Ну, например, сидерический анализ, регрессолог. Ну, блин, это, это не работает. Людям не надо знать, какой вы регрессолог. Напишите каким-то одним словом и какой вопрос вы решаете, какую боль вы решаете, а дальше уже, когда человек к вам придет, вы его привлекли вот этим вниманием, что он увидит свою проблему, которую вы там пишете на страничке. Дальше человек уже увидит, что вы еще оказывается регрессолог, что вы оказывается гипнотерапевт. Но наша задача показывать людям, какие вопросы мы решаем. Поэтому следующий момент: умение и понимание. Написание нескольких четких писем, 3, 4, 5 писем, которые цепляют боль и решение, в которые люди приходят к вам, и вы проводите с ними консультации и даете им пользу, и даете решение какого-то вопроса, а дальше продаете свою программу или консультацию уже за деньги. Следующий момент. У вас должна быть программа, описана, расписана, разложена четко по полочкам, чтобы вы могли дать человеку ссылку, и он мог ее посмотреть. А как же я буду решать эту проблему? С помощью чего? У вас должна быть описана эта программа с решением вашей, с решением проблемы человека, которую вы выделили, выделить целевую аудиторию. Поэтому, если у вас много всяких решений, вы такой крутой прям мастер, и вы все решаете, забудьте. Люди, которые пишут, что решают все, это надо иметь огромный опыт, наработку не, более, не менее 10 тысяч часов. Почему я так говорю? Потому что за 11 почти лет работы в онлайне я прошла все, все сферы жизни, здоровье, отношения, деньги, потому что я проработала это с собой. Прошла, применила, получила результат, создала программу, и это была отдельная аудитория. Следующая там тема, продаю, допустим, зашли люди, допустим, в программу управления эмоциями, поработали с эмоциями, научились там, управлять эмоциями разные практики. Внутри я продаю следующую программу, например, там гипноз, самогипноз. Дальше тема там, отношений, как найти мужчину на сайте знакомств, научиться выбирать, разбираться. И это тоже большая тема. Отдельно вычленяется тема, Допустим, профайлинг, как разбираться в психотипах. Все это отдельная тема, это отдельная программа. И отдельно расписано, что и как. Понимаете? То есть, если у вас на сегодняшний день много компетенций, это здорово. Делая какую-то одну целевую аудиторию проблемы, которую вы решаете, вы сможете внутри потом дальше еще продавать свои другие компетенции. Но не нужно на страничке писать, что вы... И жнец, и кузнец, и и там и кто, и кто там еще. Поэтому у тех людей из вас, мои дорогие коллеги, кто есть желание двигаться дальше, помогать людям, зарабатывать достойные деньги, продлевать свою жизнь, даже в условиях войны, кризиса, не заканчивается так быстро ничего. Война еще будет. Она еще будет. И будет еще... Нормально нас колошматить. Те, кто в Украине, те, кто в России, те, кто в других странах. Ничего так просто не, не происходит. Даются всегда последствия, которые будем разгребать мы, люди. Поэтому двигаемся дальше. Кто из вас готов работать, помогать людям, у кого здесь, из вас есть желание стать коучем, даже если вы не психолог, но вам нравится психология, у вас нет образования, и вы хотите помогать людям, тоже welcome. Приходите, покажу, какую отдельную тему вы можете выбрать, прокачаться с помощью меня, понятное дело, и взять то направление какое-то отдельное у людей и вести его. И также быть полезным и понимать, что мир перешел уже давным-давно в интернет. И те, кто не хотят, не разбираются, жизнь вас выкинет за борт. Просто вот, чтобы знали вы, понимали вы. Если вы каким-то образом все-таки хотите обойти, даже если вы будете продавать пирожные, морковку, все равно рано или поздно вам нужно учиться, обучаться, вот, не просто играться в телефоне да, а учиться делать это через интернет и доставку делать и, и так далее. Но, опять же, это вам решать, как вам жить дальше, что вам делать. Если вы хотите создать систему, четкую систему, которая будет всегда приносить вам деньги, приходите на консультацию, покажу вашу уникальность, вашу особенность, как вы можете зарабатывать в условиях войны, в условиях кризиса, пост-войны, пост-кризиса, неважно. Жизнь продолжается, и если вы уже оживаете, то welcome. Если вы еще в депрессии, как я вот была несколько дней, еле вытащила себя, то еще вытаскиваю, вытаскиваю, значит, приходите, буду, так же, как мне помогают мои коллеги, задавая вопросы, чтобы я быстрее нашла ресурс внутри себя. Потому что все наши ресурсы, вся наша внутренняя сила, она внутри. И для того, чтобы починить какие-то неполадки, нужны вопросы четкие, продвигающие коучинговые вопросы, и человек сам до них доходит. Вот эти внутренние силы включаются. Иногда нужна поддержка, конечно, иногда нужно, чтобы просто с кем-то поговорить, понятно. Поэтому пишите в директ «Хочу на консультацию», будем разбираться. Ну а психологам, коучингам и тем специалистам, которые помогают э, другим людям, неважно в какой сфере вы находитесь, Welcome тоже покажу, расскажу, как вам да, сделать систему, которая будет вам всегда приносить доход, но систему нужно создавать, без нее никак. Всех вам благ, пока!